Тут происходит местное общение. Почему бы, собственно, и нет? Просто остановились да, болтать. Давно не виделись. Хотела я просто класть на эту инфраструктуру. Вид здесь очень крутой. 10. Это море. Кайф этого участка в том, что он находится прямо возле дороги. Смотри, какие соседи. То есть все дома новые. Но с дорогой пока проблема. Виды здесь, конечно, просто космос. Сколько Камазов сюда? 10, 20, 30 приехал. Думаю, так. Здесь практически ровно. Леди и джентльмены, всем привет! С вами снова Макс Репьев и наш специалист по землям Саша. И он привет. сегодня вытащил меня. Говорит, Макс, нужно показать людям два участка. Мы находимся сейчас в Высоком. Высокое это Адлер, недалеко от Олимпийского парка по дороге на Красную Поляну. То есть, в принципе вы можете двух зайцев убить и здесь доехать на лыжах покататься, либо искупаться поехать в Олимпийский парк, ныне ПГТ Сириус, либо в дальнейшем отвезти туда своих детей на обучение или еще что-нибудь. И Саша мне в последнее время говорит, что какая-то ситуация с участками не очень понятная именно в плане образования цен. Цену берут какие-то с потолка. Хочу там миллион восемьсот, два миллиона за сотку. Причем Места могут быть конченые Но типа вид и все И на этом все заканчивается Ну так скажем на лоха просто Вот, Ну типа купят купят Причем многие собственники знаете как говорят Ну вот давай поставим сейчас 2 миллиона Я типа не тороплюсь Если кто-то придет конкретный будем торговаться И ты ему говоришь ну чувак на такую цену даже люди не придут, чтобы торговать Таких много, в общем, и поэтому мы вам покажем сейчас два участка здесь, в высоком Итак, расскажи, пожалуйста, что это такое и где мы вообще так подетальнее Итак, первый участок, он у нас самый дешевый из сегодняшних двух Это 5 соток, люди готовы отмежевать, у них уже стоит дом Мы дальше покажем, где будет граница проходить и это ИЖС, на этом участке можно будет строиться, получать уведомления, все коммуникации здесь по границе Да, кстати, Вид газ еще господа, рядом есть они все находятся вот в этом углу, кстати, здесь же можно будет сделать заезд главной дороги, либо вот с поперечной Знаете, какой косяк Адлера есть? Вот у нас есть квадрокоптер, но мы не можем поднять его в Адлере, потому что здесь no flight zone то есть невозможно взлететь на нем, так как аэропорт повесил ограничение и ты приезжаешь такой как дурак с дроном, думаешь, ну, сейчас я его подниму, он тебе просто чуйк и в ошибку, чик и в ошибку. Участки просто по-другому, но ну, их невозможно показать. Нужно вам показать местность, какая здесь есть, а мы можем только поставить точку на карте и все, и больше ничего. Ну со спутника еще вот, ну на крайняк. Именно то, что вот мы можем сейчас сделать сейчас. В Сочи как бы эта проблема решается, в Поляне тоже этой проблемы нет. Здесь участков много, но хрен ты взлетишь. Ну, И нет. поэтому вот, например, сейчас вот, вот участок. Ну ты немножко да. покажи весь, потому что вид здесь шикарный. На самом деле с этого участка мы стоим сейчас на уровне фундамента. Да, это даже еще Если не дом. Если мы поднимем первый этаж, это будет хорошо. Если мы поднимем второй этаж, будет даже выше этого дома полная панорама на, на горы. На Краснополянский город. Снежные шапки будут видно зимой. Это будет очень красиво. В общем, на сегодняшний день участок стоит 6,5 миллионов, да? 6,5 миллионов, это и ЖС, и все коммуникации здесь есть. Давайте просто попробуем как-то с вами по нему пройти, потому что это очень сложно на самом деле сделать. Но участок заканчивается вот где эта сетка рабится. так, начинается он отсюда, здесь у нас будет заезд. Здесь можно сделать хороший... Да, там дорога просто есть нормальная. Выровнять плиту и сделать по две машины Ну да. и даже по три А под этим каскадом можно еще что-нибудь там заварганить? Здесь, наверное, вряд ли Но это все... Какую-нибудь кладовочку функция. хотя бы сделать Дальше у нас залита бетонная плита Она уже сделана с отступом от границы участка Люди хотели строить дом, но не получилось Но люди сразу хотели здесь строить каркасник Поэтому здесь фундамент под каркасник да, То есть и это все нужно будет переделывать, скорее всего Собственно, мы можем поставить дом либо здесь либо в любом другом удобном месте, благо участок позволяет. Либо сдвинуть его чуть вглубь да. участка. Но сразу хочу сказать, что участок, конечно, не сильно большой. Это вы, то есть вы здесь какие-то хоромы не реализуете. Максимум это, наверное, квадратов на 200. Но и мне еще очень нравится, что здесь есть плодоносящие деревья. То есть груша, хурма, яблоня. Яблоки я вот только что уже поел, они прям реально вкусные. Если вы, например, садовод и кайфуете от всех вот этих вот плодоносящих культур, то вам здесь это тоже понравится. То есть маленький садик, здесь можно какой-то свой сделать. Два дерева хурмы. Да, вот раз дерево хурмы, вот еще одно. Но она поспеет у нас где-то месяца через полтора только. Давай пройдем еще немного участок, посмотрим. Покажем примерно. Примерно вот здесь будет заканчиваться участок. Ну там пока посмотрим, геодезисты как отмерят 5 соток, ровно пополам его разделим. И, собственно, вот эта вся часть еще тоже относится к нему. По факту здесь встает дом, баня. Да, и даже бассейн какой-нибудь. И даже бассейн. небольшой бассейн. Блин, я еще вот пойду одно яблочко возьму, Без потому проблем. что оно мне что-то прям так нравится. На самом деле, 5 соток земли это на сегодняшнее время в Сочи достаточно неплохой участок. То есть, конечно, я понимаю, что вы в Сибири привыкли 12 соткам и может быть даже и больше но здесь вы в Сочи именно замучаетесь искать большие участки поэтому здесь нужно как-то компоновать к тому же вы поставите сюда двухэтажный какой-нибудь дом, здесь есть заезд, здесь есть парковка и можете реализовать здесь баню и беседку и 6,5 миллионов на сегодняшний день это на самом деле отличная цена на сегодня, потому что а может быть мы проедем чуть выше Цена 2 миллиона сотка Плюс участка в чем Это же не просто 6,5 цена Это еще и уже построенный забор Это уже залита бетонная плита Коммуникации Коммуникации рядом Вот они 5-10 метров Газ, свет, вода Все это уже здесь Там продают видовые участки Нет ничего, нет ни забора Его нужно выравнивать ему, ему нужно подводить К коммуникации за 100 метров тянуть воду Газ э, тоже метров сто Это же все деньги, это в дальнейшем переплата Как вы понимаете, Саня у нас просто Ярый сторонник соотношения цена-качество Поэтому мы Выискиваем участки, а потом он меня зовет и говорит «Нашел, надо снимать». И вот сегодня именно тот случай, поэтому вот первый участок, 5 соток земли с крутыми яблоками. Заездом с возможностью поставить дом, баню и так далее. Но сюда лучше приехать именно и посмотреть это все живу, потому что у нас ни дрона, ничего такого нет. Если хотите более подробную информацию, где, как, что, то звоните, я вам дам телефон Саше, он вам все это более подробно расскажет. Двигаем дальше. И мы вот так вот быстренько трансформировались на второй участок. И здесь 6 соток земли. Но есть одно но. Участок 6 соток, но по нему проходит линия электропередач на весь И посел. По, нему, по его границе. Так. Соответственно, мы имеем обременение в виде небольшой площади 15 застройки. Да. Буквально здесь 25% участка идет обременение. Давай сразу просто людям расскажем, что такое обременение. То есть. Вы просто на этом пятачке не сможете построить ничего. Ну, точнее, какие-то легкие конструкции, пруды там можно сделать, какие-то беседки и так далее. Это все пожалуйста. Но сам дом вы должны будете поставить вон туда, то есть в глубь. Да, вглубь от линии электропередач. Но мы даже посчитали, что дом можно поставить 12 на 8. 15 на 8. Что-то в этом духе. Нужно просто смотреть по коэффициенту использования, по возможной площади постройки и так далее. Но короче, 15 на 8, я думаю, что это вполне себе нормальный размер дома. И здесь он размещается. Кайф этого участка в том, что он находится прямо возле дороги. Да. Вот он. Там чуть дальше находится магазин. И большая детская площадка с футбольным полем. Мы сейчас туда сходим. То есть здесь вы просто выехали и сразу поехали, дорога вот такого формата, там она дальше, по-моему, чуть даже получше Это у нас не дорога, по факту на кадастре нет, это участок Сосед решил, что пока нет хозяина нового, он будет подъезжать к своему дому и подвозить стройматериалы Хотя у него есть подъезд чуть ниже то есть если вы вдруг купите этот участок Никто вам сюда не наложит никакой сервитута. И... забор И, и сосед, сосед ездит пить, по нижней дороге да. да, и сосед больше к вам не ездит а, Граница участка идет вот по этой стене Вот по этой а, Где стоит шестерка а Вот поросло травой немножко И вот здесь она заканчивается То есть по сути вот эта вот опушка, которую вы видите Плюс еще часть ниже Это все именно относится к этому участку Но у нас есть косяк с камерой Потому что у нее достаточно широкий угол здесь видно море но вот вы то его вряд ли увидите то есть вам сейчас покажется что полосочка ну прям маленькая маленькая хотя она здесь ну такая достаточно контрастная не со сказать что это этажа. панорамная со второго этажа будет полоска не вот такая а вот такая да просто полоска есть вот и полоска еще есть вот но на камере вы скажете что ты там показываешь чего скажем вид есть да. Вид на горы и чуть-чуть на хороший, море, да. И участок хороший, участок ровный. А, здесь также свет, вода, газ, все рядом. По границе. Пожалуйста, подключайте. Он ИЖС. О, слушай, Это... мы сейчас вот идем, и море то шире и шире все становится. Хотя мы даже не на первом этаже этого дома, если бы его здесь поставили. Конечно, вы будете в любом случае дом поднимать а, на уровень дороги как минимум вот она дорога по хорошему любой хозяин придет и скажет я буду дом ставить вот на таком уровне минимум соответственно у вас будет уже почти три этажа ну короче вид здесь действительно хороший не сказать что он прям какой-то люксовый что вы вышли там у вас прям под ногами только одно море как на мерката например макс здесь вот так давай скажем таких участков почти не осталось ну ты же помнишь, как нам написали комментарии в прошлом а Кто-то даже предложил поспорить на коньяк Что когда мы продадим последний участок Сочи Ликвидный Так И там что-то тебе поставят коньяк Так вот, это тот самый участок, которых осталось немного Ну действительно, вот она дорога Посмотри, какие соседи То есть, вот, Хороший дом, хай-тек, прикольный Вот этот дом доделает, да, будет прикольно Там дальше сосед Церквушка вот есть Церквушка еще. Церквушка есть. Вот, вот тоже хороший новый дом. Вот здесь, здесь вот что-то строят. Здесь кто-то построилось вообще вот с каким-то здесь... непонятным сооружением снизу. Не очень понятно, а что посмотри, там. Посмотрите, какие соседи. То есть все дома новые, все дома красивые. Центральная дорога отсюда пять минут, и вы на Ивановской. Еще 4 минуты, и вы в аэропорту. 9-10 минут аэропорт на машине. Здесь ходит рейсовый автобус. Пожалуйста. Здесь люди ходят в школу, дети. Знаешь, вот я вот сейчас понимаю, что... Вот мы раньше, в принципе, очень много показывали квартиры, дома, именно готовой продукции. А сейчас мы показываем полуфабрикаты. Который, вот ты пришел на него, он вообще не козистый, По нему вот непонятно, что из него можно слепить. То есть есть какая-то земля, трава, несколько булыжников и какие-то доски валяются. И за это сколько стоит? 9 500. 9 500. И то есть люди сейчас просто смотрят и думают... А что я вообще могу здесь сделать? Ну, торг возможен. Да, причем здесь торг? Дело не в этом. Люди просто понимают, что ну, это не готовый продукт. Тут нужно приложить усилия, нужно приехать. И вот как раз таки я хочу вам всем сказать. Прежде чем писать какой-либо комментарий или вообще делать какой-то вывод, исходя из того, что вы увидели, если вас конкретно интересуют участки в Сочи, то вы лучше приедьте и посмотрите. Не обязательно это будем мы, это могут быть другие ребята. Лучше все это смотреть глазами, потому что через фотки, через видео к сожалению, вот этого всего не передать. Вы видите совершенно другую картинку сейчас, нежели мы это видим глазами. Участки – это не квартиры и дома. Там нельзя оценить, ну вот, например, мне нравится такой диван или не нравится такой диван. Нравится мне вид или не нравится. Здесь у вас есть перспектива. Вы приезжаете и такие думаете, ага, соседи, ну, вроде нормальные, хорошо, окей. Виды, виды тоже есть. Коммуникации, коммуникации тоже есть. Электрика, да, тоже есть. Но ограничение на строительство идет примерно вот по вот это вот. Не знаю, вот это... этот камень, наверное, где-то да, так да. То есть вот здесь вы не можете поставить дом Вы можете сделать все, что угодно Беседку, бассейн Бассейн. А дом будет стоять вот на этом месте Ну как бы здесь, благо, места хватает, чтобы вообще Место. все разместить 6 соток, прекрасный заезд И дорога рядом Вот люди, смотри, сколько они денег потратили, чтобы выровнять свой участок Ну да Сколько Камазов сюда? 10, 20, 30 приехали Думаю так Здесь практически ровно Это большой плюс Согласен. Но еще большой плюс то, что здесь есть коммуникации все. Да? Что с дороги не надо. есть ты просто да? поехал по нормальной дороге, киловатт... съехал к себе и все у тебя... 15 киловатт цвета, пожалуйста. Газ, пожалуйста. Вода центральная. А мы пока с тобой ехали сюда. Ты сказал, что Молдовка и высокая сильно отличаются от других районов, типа Красной Воли, типа и Каштанов, каштанов да, да, и да, так да. далее. Чем именно? Да, они отличаются наличием газа в поселке. Здесь везде есть газ. В Молдовке в Высоком газ есть абсолютно везде. Любой участок, даже вот там есть выше. Кстати, я рассказывал, 2 миллиона сотка. Это вот туда высоко-высоко. Там э, вообще шикарные с видами продаются. Даже у них есть газ. По всему селу есть газ. И есть вода. Кто-то скажет, а что у вас там с водой проблемы? Да, у нас, допустим, в Красноволе не везде есть вода. Ну, там скважины бурят. На верхнем юрте нет воды, допустим, центральной. Даже в Раздольном не везде вода есть. А здесь она есть. На самом деле участок приколен тем, что реально есть вся инфраструктура. Но я, хоть убейте, не могу понять, как вам это все доступно сейчас показать. У меня просто нет дрона. Так бы я вам сейчас все бы вставил сюда и вот показал. Ты говоришь, что за 2 миллиона там ребята хотят за сотку участок с очень крутым видом. И Я предлагаю участок? туда съездить, просто сейчас посмотреть вообще, как он выглядит. И посмотрим, какие виды открываются. Потому что ну, вдруг подписчикам интересно это будет. Вдруг именно они это ищут. И мы покажем, что такого формата у нас тоже есть участки в наличии. Тут происходит местное общение. Почему бы, собственно, и нет. Просто остановились. поболтать, да, болтать давно не виделись. А еще, кстати, Саня у нас раньше ездил на гольфе. Ну как начал заниматься участками Купился полноприводный вот такой вот кроссовер Поэтому теперь вы вообще с легкостью доберетесь до любого участка Сочи С комфортом, с алькантарой, совсем, всем, да? Ну а как? С кондиционером Смотри, это что такое вообще? Это BMW ну, да. с колесами внизу Нифига себе Большинство из вас, конечно, хотели бы увидеть здесь свежеположенный асфальт но как бы в Сочи с асфальтом на самом деле он далеко не везде встречается. И если есть бетоночка, то она и за радость. На самом деле бетонка иногда даже лучше асфальта, потому что ее на дольше хватает. Так как она не ползет как асфальт, и не крошится и так далее. Поэтому в Сочи в большинстве своем вот такая дорога будет встречаться. И это будет читаться ну, нормальной историей. Но сейчас она немножко подзакончится, эта бетонка. Мы поедем уже по Гравийке. Самые крутые, самые видовые участки, которые остались в продаже, Туда дорога не подходит. да? Туда дорога пока еще не подходит. Вот сейчас бетонка уходит направо. Вот она сюда пошла. Остановка, кстати, есть. И теперь мы поехали уже по Гравийке. Блин, а я здесь был как-то раз. И примерно где-то, наверное, метров 700. Чтобы здесь передвигаться, ну, как вы видите, достаточно Тигуана. Некоторые здесь ездят на Нивах. Можно аккуратно и на любой легковушке проехать, но нужно ехать очень аккуратно. Ты посмотри, газ. О, даже угу. вот в таких дебрях есть газ. Вот люди строят уже. Блин, ну даже отсюда вид уже просто космос. Мы почти приехали уже, осталось 50 метров. Вот это... Блин, мне нравится вид. Сейчас выйдем посмотрим. Слушайте, ну виды здесь, конечно, просто космос. Знаешь, я честно понимаю, почему он стоит 2 миллиона за сотку. И хрен на эту дорогу как бы, да, инфраструктура, это, конечно, хорошо и полезно, что она есть. Но иногда, вот, когда ты приезжаешь сюда, вот, хотела просто класть на эту инфраструктуру. Вид здесь очень крутой. Здесь, это море. Здесь несколько участков, не все из них пока что в продаже. В продаже только один, и, по-моему, он расположен вот в этом месте. Точно неизвестно, потому что здесь будут накладывать сервиту, делить эти участки, и потом уже начнут продавать Пока вот имеем что Здесь от миллиона восемьсот за сотку А площади? От пяти соток Я могу оправдать эту цену для себя тем Что здесь нет никакого соседства И каждый следующий сосед построит здесь новое и что-то интересное И то есть можно здесь выкупить два, например, участка И поставить себе особняк с вот такими просто крутейшими видами А мы только что приехали вот отсюда, вот Посмотрите, церковь, Вот там вот ниже был участок, оттуда у нас открывался вид на вот эту же самую полоску. Но здесь можно бахнуть куда более и быть таким вершителем самого села Высокое. Вон там вот Красная Поляна. Очень крутой вид, вид очень крутой. Я сам даже, я вот сейчас приехал, я был уже на нем третий раз, но я сейчас приехал и такой... Ну, да. Иногда просто нужно приехать с кем-то, кто посмотрит на этот участок своими глазами и расскажет, что он ощущает. И мне, например, он очень нравится. Но с дорогой пока проблема. Но дорога есть и она проездная. На легковушке проехать можно. И она не грязная. Даже если идет дождь, она не возюкает грязь. Мне нравится, правда. И я понимаю теперь, правда, почему он стоит а Миллион восемьсот 2 я бы взял, честно. И поставил бы здесь просто дом, а соседи бы уже потом сами потянулись, смотря на меня. И сделали бы что-то в таком же стиле, как сделал я. Ну вот видишь, здесь сейчас немножко делят дорогу, вот тут, то тут тут будут накладывать, как-то их делить. В общем, посмотрим, пока в продаже только один участок. 10-800 получается, примерная цена. Но там нужно еще смотреть конкретно, сколько сота, какая площадь и так далее. Поэтому, господа, лучше этот момент уточнить у Саша, он вам точно скажет. Просто еще нет информации. Люди только-только начали заниматься участком. Они его сейчас сделают к нему дорогу, определят границы и потом будет продаваться. То есть пока просто перспектива. Да. В общем, господа, если вы хотите получить информацию по какому-то из трех участков, которые вы сегодня увидели, то вот вам человек, который может эту информацию дать. Ссылочки указаны внизу в описании. Вы звоните, и мы вас передадим на Сашу. Но помимо этого, мы же с тобой еще снимем другие районы. Конечно, мы много участков просто не снимаем, потому что все участки отснять невозможно. Они есть у нас в базе, мы их продаем. Есть другие районы. И Красная Воля, каштаны Раздольная, Сочи. Все что угодно Есть участки, будем работать, звоните Ссылочки внизу И вот такие вот вам виды напоследок На виды кайф просто. Чтобы я так жил Да